Иисус любит тебя так, аллилуйя. Иисус любит тебя так, аллилуйя. Иисус любит тебя так, аллилуйя. Иисус любит тебя так, аллилуйя. Иисус целяет. Умер на кресте Он, Аллилуйя. Умер на кресте Он, Аллилуйя. Умер на кресте Он, Аллилуйя. Умер на кресте Он, Аллилуйя. Он воскрес из мертвых. Аллилуйя он, Аллилуйя, он воскрес из мертвых. Аллилуйя, Он воскрес из мертвых. Аллилуйя, Он воскрес из мертвых. Аллилуйя, Скоро Он придет к нам. Аллилуйя, Скоро Он придет к нам. Аллилуйя! Скоро Он придет к нам. Аллилуйя! Скоро Он придет к нам. Аллилуйя!